Дорогие друзья, всем Маткульт привет! С приветом из Восточной Сибири, где так же жарко, как и говорят в Москве. Прежде всего, всех православных с праздником Святой Троицы. Такой наш математический православный праздник. Поздравляю всех! И сообщаю несколько очень важных вещей в этот значит, месяц. Первое. 150 тысяч на нашем канале! Благодаря вам, друзья мои, оставайтесь с нами, ждите новых роликов. И особенно обращаю внимание, может быть, тех, кто не заметил, кто давно подписан и не всегда заглядывает, что происходит, на ролик с Димой Перетолченным. Он пригласил меня туда к себе на День ТВ, у него там новый открылся платный канал. И мы договорились так, у нас вышел такой коллап, что он внес некоторые пожертвования в наше дело отдал этот ролик нам, а взамен в самом интересном месте он переключает на свой платный канал. Я уже получил за это сильно по ушам, мол, как тебе не стыдно, в самом интересном месте переключил. Но, друзья, на самом деле все, что дальше было сказано, фактически воспроизводится на других моих ресурсах, совершенно бесплатных и открытых. Вот И в том числе вот здесь по ссылке в описании вы можете найти интервью, где продолжение ну более-менее воспроизведено что не сути, но вот такой вышел коллаб, да, заманушка, ну, вот, это про то, что бы я делал, став министром просвещения, уже в который раз. Так, колабы и планы на ближайшее будущее. 100 уроков математики продолжаются благодаря Рамилю Мавлютову, спасибо, Рамиль, дорогой тебе за поддержку, и ближайшее время будут вебинары, вести их будет Ирочка, очень хорошо будет вести, вот, Ира Афанасьева. А, записывайтесь, приходите туда и к концу года ждите еще 15 уроков на проекте «Дети и наука» в шикарном качестве, с конспектами и упражнениями. Следующее. Внимание, конкурс! У меня есть еще один коллапс с так называемой «Экспонентой». Канал «Экспонента» или там контора «Экспонента», точно не знаю. Короче, по ссылке заходите. Там конкурс. Кто выиграет этот конкурс, получит мои книжечки с подписью. Вот. Там нужно числа раскладывать в виде суммы квадратов многими способами. Ну, в общем, если вы смотрели соответствующий ролик у меня на канале, у вас вот так получится победить. Вот так что заходите туда. И вообще обращаю внимание на этот совместный проект. Он будет продолжаться. Я на их канале рассказываю про знаменитых математиков прошлого и их достижения. Далее. 2 июля мы с Борей Демишевым зажигаем вышки. вышке. СМС сюда. А, должен быть... Формат офлайн плюс онлайн, но боюсь, что э, сейчас там опять пошел какой-то этот самый э, сплошной, значит, э, сплошная эпидемия закрытий всего и вся. Вот, поэтому, возможно, это все переведут в онлайн, но в любом случае это будет, будет 2 июля, вот по этой ссылке. Теория игр вокруг нас моя лекция, а Борина э, не знаю, но тоже наверняка очень интересная. Дальше был коллапс некой финансовой конторой, где я прочел лекции они внесли пожертвование в наше дело. И они взяли и опубликовали эту лекцию у себя. И совершенно открыто, полностью можно посмотреть, как я ее читал. Тоже по теории игр. Реклама друзьям. 6 июля год до конгресса. До математического конгресса в Санкт-Петербурге. Главного события 2022 года. На сайте конгресса выпустят примерно на неделю с небольшим какой-то очень интересный материал. Следите вот там на этом сайте, следите, пожалуйста, за ним. Там куча всего будет некоторое время, потом опять зачем-то они это уберут, но это уже как бы их дело. Мое дело прорекламировать, потому что Конгресс – это наша с вами, так сказать, общая гордость, что он пройдет в нашей стране. Саша Тонис, мой друг и одноклассник по 57-й школе, потрясающую лекцию опубликовал в интернете. Про математические и иные научные загадки на марш-бросках, когда вы два дня подряд месите подмосковные болота. Невозможно оторваться. Я сам лично, несмотря на жуткое нехватка времени, я от начала до конца просмотрел оба. Так, сотрудники факультета э, ФКН, целый список сотрудников, в том числе э, мой учитель Шен и мой друг Дима Шварц, выпустили к изданию учебник лекции по дискретной математике сюда. Далее осенью будет наше мероприятие в Майкопе. Осенние математические чтения в Адыгее 12-17 октября. А вот э, срок, когда надо подавать, крайний срок, он уже довольно близко. Так что обратите внимание на это э, событие. Ну и, наконец, рекламирую мои выступления на чужих каналах. Саватеев у зверей? Только комментарии не читайте. Там э, произошедшие от обезьян и недалеко от них ушедшие... Э, жуткий хейт накидали, но это их проблемы. А разговор вышел вот такой. На «Авроре» я был два раза. Первое называлось «Спасти рядового учителя», а второе «Душа математики». На «Физтех» канале называется «В научном поиске». И у Бояршинова был еще один выход. Там я очень много набросал на вентилятор. Так что смотрите, как юмористическое произведение наш с ним коллаб. Ну и последнее событие, что у нас открывается – новый социально-политический канал. И там уже первое видео на нем, интервью, снятое со мной. На этом я завершаю этот ролик. Еще раз всех с праздником Троицы. До встреч на канале Маткуль, Привет!